вечер день ночь не знаю что у вас там тема сегодняшнего расклада это гляделка на недельку с 5 по 11 октября 1 2 3 4 выбирайте любое время в описании под видео поговорю с теми кому это интересно дорогие мои спасибо вам за лайки за комментарии за то что вы присутствуете на стримах и тому подобное переходите на бусти я там тоже есть я там тоже много интересной информации написано поэтому давайте если что, ставьте на паузу, на паузу, скушайте Твикс и погнали. Посмотрим, что же ждет у нас тут людей. Давайте, здравствуйте, кто загадал зеленый вариант с 5 по 11 октября. С 5 по 11 октября ваша гляделка на недельку. Четвертые, пятые, шестые... И 7. Семь карт на неделю. Вот эти, вот, эти, вот эти дни будут интересными, я думаю. А, давайте а, с 5 по одиннадцатый. Так, звезда у нас. Смена позиции ориентиров в понедельник, я прям сразу говорю. Я говорю, самое интересное, это будет э, в этот день. В этот день, окей. Okay. и вот здесь, и вот туточки. О, туточки еще. А еще? Жди, много... Людей много? Окей. Okay. А, давайте посмотрим. В понедельник есть какой-то такой момент, что будет день особо необычный, нестандартный и не особо повседневностью будет пахнуть. Возможно, какие-то судьбоносные вещи, какие-то, не знаю, мычки. Вы что-то будете для себя осознавать и понимать в начале недели. То есть вы что-то будете находить. Ну вот знаешь, это то же самое, когда вроде ты ушла, но при этом на столе лежала, не знаю, черная свечка. И пришла, и она почему-то передвинулась. Но вот какой-то такой момент именно в, этой, в этом дне такой интересный будет. То есть вы что-то будете замечать, что-то из ряда вон выходящее, и при этом что-то для себя при этом понимать. То есть э нахождение вопросов и ответов... Да, можете находить вопросы-ответы, день необычный будет очень сильно. Возможно, также смена каких-то ориентиров, надежд и планов тоже э, происходит. Но надо на дальнейшие сроки, то есть не просто, да, сегодня я решила вот поужинать, а на самом деле поужинаю раньше. Нет, это э, говорится больше о перспективах на будущее. Долгосрочные перспективы могут поменяться именно в этот день. Поэтому, я и сказала, он будет очень не особо в стандарте. Далее, интересная пятерка жезлов и рафан десятка жезлов. Здесь будет даваться очень сильно все как-то сложно будет все как-то нелегко. Будет, возможно, кому-то зах захочется помочь, либо кому-то захочется вам помочь каким-то советом. Возможно, здесь особо будете не воспринимать какие-то вещи для себя, эм, чьи-то советы, чьи-то подсказки. Э, возможно, будете просто наперекор судьбы, как-то наперекор всему дню. Вот я, я доделаю, я сегодня я это сделаю, пускай меня не хватит, но я доделаю. Вот какой-то некий упер и упорство будет именно много на этом сделано именно в этот день. То есть вы будете во что-то очень сильно упираться и никого особо не слушать, но при этом я вот, вот слышь, я, это то же самое, когда я доделаю отчетность. Я не вижу, это надо ли вам, либо нет. Я вижу некое упорство в этом плане. Возможно, вы посчитаете, что это правильно для вас, и будете как-то, возможно, очень много трудиться, делать, спорить и тому подобное. Ну, как-то вот как-то сложно, день немножечко на немножко на конфликтах может быть очень сильно построен так что смотрите а далее у вас что-то, ах, не хватать будет. Что-то не хватать будет ли, либо кого-то. Возможно, маме, маму никому-то будет в этот день не хватать, либо кого то близкого для себя человека. Ну, как бы, вот, знаешь, душа хочется кому-то. И вот здесь немножко, я бы сказала, кому-то другого человека будет не хватать. Какая-то будет нехватка. Возможно, нехватка будет в денежных средствах именно с вашей стороны, если вы женщина. Либо у женщины рядом с вами, если вы мужчина. Поэтому вот здесь кого-то что-то будет все время как-то не хватать и что-то хочется будет найти в этот день. в Следующий день давайте далее. Четверка. Вы что-то для себя как раз-таки и припрячете, и найдете. Дополнительно к этой... Да, у вас могут разыгрываться какие-то сомнения. Я не вижу особых каких-то действий на этот день. Я вижу, что вы будете больше задумываться о том, как лучше поступить и что лучше сделать. Возможно, о каком-то новом исходе развития событий в какой-то вашей жизни. То есть, возможно, у вас есть какая-то либо проблема, либо какая-то... Ну, не проблема, а что-то в вашей жизни очень много... Как же сказать, там. В вашей жизни что-то очень много занимает, по поводу этого вы будете очень сильно задумываться в этот день. То есть, возможно, либо ваш труд, либо развитие там с молодым человеком, если вы там влюблены полностью, погрязли, либо это ваши деньги, средства вклады, либо это ваше развитие личностное, возможно, такое. То есть, что-то, что, что занимает ваше большое количество времени, вот будете задумываться туда, куда вам идти, куда вам надо именно в этот день. Далее у вас идет, далее у вас идет какие-то интересные, великолепные шансы могут. Быть, кстати, подарки от молодого человека, либо подарки, сделанные молодому человеку, либо самому молодому человеку тоже будет подарок. Здесь какие-то подарки, новые истечении обстоятельств, но не без каких-то расчетов. Да, возможно какие-то новые шансы, новые случаи, возможно вам скажут, просто надо вам переучиться, либо учиться чему-то новому и тому подобное. Здесь какое-то открывание новых границ, новых увлечений, новых хобби. И открывание, возможно, открытие с кем-то, каких-то контактов с каким-то человеком тоже может такое, кстати, происходить. Далее у вас там на выходных... Правосудие. А, так, кто тут покушал, кто, кто тут не, по, не поработал и покушал много, Тут подумает о последствиях своих действий. Дорогие мои, а в субботу, либо в выходные, либо рядом с выходными дни вас может ожидать то, что... Ну, Карма прилетит на вашу, на вашу голову, если она существует и тому подобное. Поэтому вот как вы поработали, как вы себя показали, так вы и получите. Не могу сказать исход. Более-менее благоприятно у многих, давайте так. То есть что-то, возможно, вам вернется. Возможно, если вы будете работать, допустим, либо как-то продвигаться, что-то делать вам где-то повезет. То есть, вот здесь, конечно, я так понимаю, у кого-то прям карму очень сильно сыграет. Воздаяние по вашим поступкам и по вашим запросам по Вселенной. Поэтому, ну это так вот, перевод вот на, на, на деревенский, знаешь. Вот. Но интересно, интересно, начиная начало таких выходных, либо рядом с выходными. Далее. Восьмерка мечей, рыцарь, паша, королева и пятерка можете задумываться о других людях, поклонников, любовниках, о любимых вами людьми, о каких-то женщинах, о мужчинах. Здесь вот какая-то задумка о других людях. Возможно, кто-то вас будет либо, может расстроить каким-то своим словом, либо поведением, либо как-то переусердствовать, либо как-то разочаровать. Кто-то это может в вашем окружении. Поэтому ну здесь именно как разочарование какого-то индивида в вашу жизнь на выходных. Ничего особо такого прям. И, и, и вот еще раз говорю, когда выпадает такое сочетание карт, это не значит, что вас ваш целый день будет расстраивать. Это возможность, как кто-то рядом просто вас расстроит. Все. Но это просто заденет. Это может испортить на несколько часов. Да, время. Поэтому, дорогие мои, в принципе, просто кто-то вас может расстроить, либо вы о ком-то будете очень сильно задумываться и о ком-то переживать в этот день. Вот здесь вот, короче, как-то а, так, красненькая третья у нас Всем привет а, Вопросы после гляделочки, пожалуйста Давайте вопросы после гляделочки, они платненькие Поэтому спасибо вам, давайте дальше а, Здравствуйте, кто загадал светлую свечу? Гляделка на недельку с 5 по 11 октября С 5 по 11 октября у вас гляделка на недельку <решу> ну -м -м -м. Ну, да. Так, это у нас пятая, шестая и седьмая. Ой, какая интересная. Боимся, трусим, переживаем, как-то вылазим, потом как-то тоже стараемся. Что-то не получается, не получается конкретно разрыв, что-то еще. И набираемся сил под выходные. Окей. Такой, это такой своеобразный подтекст, подтекст. Поэтому давайте. В начале недели у светленьких семерочка будет, вы будете смотреть на то, как либо вы провели выходные, либо как вы провели работу, либо как вы вообще себя показывали в ближайшее время. Возможно, вы от этого испугаетесь. Но здесь подведение итогов и какое-то очень сильно... Возможно, вы будете подводить, подводить итоги только потому, что... В своей жизни, возможно, труда, возможно, насчет отношений. Это может касаться любых, но больше, конечно, бы я бы хотела сказать вашего проявления в жизни и вашей работы, и ваших энергиях. То, как вы себя показывали на прошлой неделе, либо на выходных. Вы будете вот именно вот под такое количество, ну, именно здесь подводить итоги. Вы как-то можете вдруг то ли испугаться, то ли как-то немножечко з... не то что захандрить, а забеспокоиться о чем то Возможно, просто ни с того ни с сего. А, а может быть, кто-то что-то вам подкинет, либо кто-то вам скажет из людей что-то, и из-за этого вы будете как-то беспокоиться на следующей неделе, поэтому будет какое-то подведение итогов в вашей жизни и в ваших проделках. Интересно, давайте дальше. А, новые интересные пути для решения будут найдены, и хотеться их выполнить, а, возможно, кого-то хочется будет обмануть, либо вас, либо вы, дорогие мои. Поэтому здесь вот здесь, возможно, какое-то легкомыслие какое-то, ноу-хау вам придет в голову, если вы какой-то модернизатор, либо что-то создаете, очень сильно хороший для вас день. Если вы, в принципе, живете, ну вот как обычно живем, живем, живем, и, и что же, и что особо делать, то здесь, возможно, какое-то просто легкомыслие может проиграться, как будете легко смотреть на вещи и вообще на всю ситуацию, возможно, кто-то кого-то найдет какое-то хитрое решение для того, чтобы решить какую-то свою свою задачу, где имеются, возможно, два пути выхода. Поэтому это интересно. Давайте дальше дальше у нас э, очень сильно активный день, возможно здесь касаемо других людей здесь могут быть встречи, здесь могут быть свидания у кого-то любовные у кого-то по работе у кого как у кого как у кого, и по почти душу какую вы хотите. То есть здесь более-менее спокойный равномерный день, но здесь вы будете одержимы какой-то идеей, вы будете одержимы вообще сделать все на свете, у вас просто вот будет зашквал за зашквар энергии просто Фу, не знаю, пятки гореть будут, что вы будете все делать как-то. Здесь больше на акцент и упор у вас сделано на то, что вы все сможете в этот день, у вас все получится, и как-то вы через все пройдете. Но, но, соответственно, вы Будете это проходить также. А здесь эмоции могут быть, либо а, встреча с другими людьми, еще раз и скажу. Ну, очень такой сильно интересный день. А, поэтому все успеете, все сможете, и вы будете прям на коне, я бы сказала, очень даже сильно. Далее, далее, далее, тройка, четверка. Что-то будет как-то не срастаться, что-то будет поскрипывать. Вот это то же самое. Вот ты дело и вдруг начало скрипить. Что-то либо по работе, либо как-то где-то, либо ты будешь с недовольна, возможно, спад эмоциональной какой-то составляющей вас тоже может, я могу это просмотреть. В принципе, это, это может, кстати, быть. То есть, вот что-то как-то не ладится, какого-то нет удовлетворения в жизни, вот что-то не так, вот надо вот это подделать, надо это переделать. Возможно, здесь будете категоричны либо к самому себе, либо к вам. Поэтому, а вот дальше, дальше, дальше мы поняли, что жизнь дерьмо. Кто-то так очень сильно скажет, кто-то очень сильно что-то разрушит, кто-то очень сильно будет не в настроении, в этот день. Поэтому, дорогие мои, перед выходными, либо рядом с выходными, либо на выходных, да, вот кто-то может что-то вот я решила, я Порву с этим. Все, я решила, я разрываю. Я решила, что с меня хватит. И вот здесь какое-то, какое решение, возможно, с подвижения каких-то на... в этот день факторов. То есть что-то сломалось и у вот ты вдруг ослетела с катушек. Что-то, что-то произошло не так, как ты захотела и все. Либо как ты захотел и все. Я решила, что у меня туда. На три веселых буквы, и я согласна. Поэтому, дорогие мои, вот какое-то резкое осознание, возможно, под воздействием каких-то факторов жизни, либо под воздействием ваших мыслей. Это тоже может, в принципе, спровоцировать. Какие-то мысли, идеи, планы. Все, мы решили. Поэтому давайте дальше. Ближе к выходным, либо выходные. Будет сильно накапливать будете энергии, вы куда-то ее будете при этом вкладывать. Здесь, вот, знаешь, здесь будете больше... Возможно, кто-то здесь будет работать именно в выходные, либо рядом с выходными. Как прям подзаработает очень сильно. Но... В плане, как сказать-то, то есть вы будете больше себя контролировать в этот день. Кстати, очень хороший контроль у вас будет, если вы эмоциональная личность. Хороший контроль, хороший... если будете работать, то будет в принципе спокойный какой-то некий труд. Но вы будете как-то примерять своих внутренних демонов и своего внутреннего льва в этом плане. Возможно, очень какой-то выброс энергии в работу. То есть вы будете делать какой-то упор, возможно, сверхурочную работу, либо как-то будете вот, энергию больше ее балансировать в мирное русло. Вот, знаешь, по, в, вот в пятницу, допустим, как если так подним, э, в пятницу разругались со всеми, а потом я все, я разругался, все. Теперь иду, иду, иду. Иду сюда. Вот здесь вот то же самое. Далее! по миру, по рыцарю по десятке, здесь будете, соответственно, чем-то долго заниматься. Я прям сразу говорю, какое-то будет у вас занятие в этот день, что-то долгое. Что-то очень бы сильно долго будет тянуться, либо длиться, либо на себя возьмете какие-то тяжелые обязательства и будете работать, но при этом, возможно, какое-то заканчивание каких-то э, вещей в жизни. Возможно, вы с чем-то закончите. То есть у вас какой то, какой -то возможно, работу, либо э, какой-то под... Ну, знаешь, Работа, когда делится на этапы, и когда вот этот этап закончился, это тоже, кстати, может э, случиться. Поэтому какой-то такой переходящий день заканчивания, начинания нового. Поэтому я и сказала, что если у кого-то работа, либо какая-то вещь, вы, возможно, да, построите там фундамент, но ну, потом будете закладывать тупо, там, строить окна. То есть вот это то же самое. То есть закончили с одним, начинаете другое. Но какой-то день больше, я бы не сказала, мудрый, чем-то будете очень долго заниматься. Возможно, той же стиркой, глажкой, не знаю, либо уборкой дома, либо какими-то своими разборками, какими-то своими планами на жизнь и тому подобное. Возможно, просто зарабатывать деньги на таксишке. Поэтому вот здесь вот какой-то такой момент, что-то долгое, что-то тянущееся, но при этом заканчиваться будет в этот день. А, возможно, кстати, немножко Можете отдать силы намного больше, чем вы Рассчитывали, если что, потому что Десятка жезлов это показатель того, что Это показатель тяжелого труда и Изношенности, поэтому смотрите То есть в конце, в конце недели Вы прям можете измотаться очень Даже сильно Вот, всем здрасте а, Всем здравствуйте. ну поэтому вот такой Интересный день, неделька Неделька достаточно интер Интересная, ничего прям Плохого то есть здесь и здесь и люди выбросили свою энергию, потом собрали и потом заново пошли. То есть как-то все быстренько. Ну бывает, когда вот после разрухи, бывают какие-то пост, такие спокойные дни, когда я разберусь с мыслями. А здесь прям сразу, знаешь, вот разобралась совсем, всем, всю, все со всеми порвала, пошла дальше. Вот здесь вот какая-то вот энергия именно вот скакучая, такая интересная, то есть, ну... А для особо собранных, наверное, людей это больше. Больше это свеча для особо собранных людей и у того, у кого дела всегда-всегда есть. То есть, наверное, вот такой момент. И который решает какие-то задачи постоянно. Что, на повестке дня всем здрасте. Сейчас гляделочка. Здравствуйте, кто выбрал красный вариант. Гляделка на недельку с 5 по одиннадцатого. Октября, а то марта. Я уже в марте. С 5 по 11 октября у вас. Давай первое, это второе. третье, и потом прям четвертое. Пятое. Давай шестое, шестое, шестое здесь, и седьмое тут. Сколько-то какая то что-то интересное. Давайте. Здравствуйте! Здесь прям, вот знаешь, здесь какая-то командная, какая-то какая неделя такая. Окей, давайте, погнали! Король жезлов, король жезлов, четверка и восьмерка. Дорогие мои, в этот день, возможно, у кого-то будет, будет отдых, либо, возможно, кто-то вам даст отдых, либо, возможно, кто-то даст передохнуть. Также в этот день, возможно, вы кому-то будете не нужны, либо не понадобитесь. Но это то же самое, что, в принципе, как на работе, халява будет. Вот здесь если какие-то рабочие моменты. То есть кто-то вас как будто, вас, вас оставит на полдня, знаете, предоставленным себе, самому себе. И вот здесь немножечко то же самое. То есть будете выполнять все в срок, будет какой-то некий спокойный день день, но больше под вашу ответственность, то есть этот день а, будет эм, проистекать так, как вы сами того захотите, куда вы сами того захотите и именно как, то есть больше вот здесь я бы сказала какой-то такой, возможно, даже первый вариант, что вас кто-то будет особо не нуждаться. Поэтому давайте, давайте далее. но, но интересно, а, да, но я бы сказала здесь больше как у вас, я бы не делила здесь на мужчину и женщину, не в этом плане бы делила, не с этими картами. А, поэтому а, давайте дальше... Можете просто думать тогда об одном человеке. Допустим, если вы женщина, можете думать о мужчине. Либо, либо как какие-то спокойные челов человеческие отношения. То есть спокойное к вам отношение другого человека будет в этот день. Окей, но я бы не все равно бы, не делала бы на этом акцент. Я бы делала на первых двух трактопках. А, давайте дальше. Следующая, следующая, следующая. Туз, башня и король чаш. Здравствуйте, плакс, вакса, гуталин, переброс энергии, либо кто-то взбунтуется, я бы не сказала, тучи сойдутся, давайте так, если вы мужчина, либо, либо у кого-то из мужчин может что-то сломаться, либо как-то поменяться, либо вдруг как-то ни с того ни с сего что-то быть, ну, дополнительно... Ой, давайте не будем ругаться, не будем вот, выяснять всякие отношения, зачем оно вам надо. Дорогие мои, кто-то здесь с кем-то очень сильно может разругаться, поругаться, в пухи, прахи вообще, вот, выкуси. Выкуси все, выброси и тому подобное. Поэтому, дорогие мои, кто-то здесь, правда, могут с кем-то не то, что порваться отношения, а просто нагрубить, нахамить. Здесь, возможно, просто хамало попадется в этот день. Возможно, какое-то будет, вот, недо... какое-то, возможно, также недоразумение может такое, в принципе, произойти, но все равно Возможно, у кого-то какие-то поломки, по... поломки могут очень сильно быть. Этот день больше будет наполнен всякими разными эмоциями. Возможно, что-то новое нагрянет в вашу жизнь. Возможно, какой-то неприятный молодой человек встретите в этот день. А возможно, неприятную женщину. То есть, возможно, новую для себя. с кем-то новым, новым познакомитесь. Поэтому, Но здесь вот какая-то такая... Эмоции через край. Давайте в этот день эмоции могут быть через край, что-то для себя новое, кого-то можете встретить, возможно, кого-то прям встретите на улице, либо с кем-то можете столкнуться. Я надеюсь, это не произойдет, я надеюсь, вы будете аккуратны, поэтому как-то так. Далее, далее, далее, правосудие, девяточка, кубков, рыцарь, кубков. Что-то кому-то здесь приятное даже прилетит. Возможно, какое-то стечение обстоятельств, то есть какое-то стечение обстоятельств будет, возможно, вы с кем-то проведете время, ну, возможно, с, с каким-то любимым человеком, либо любовником, либо любовницей, возможно, тут встречи, свидания, но тут какие-то приятности, и почему-то они обязаны в этот день быть, обязаны в этот день быть приятности, что самое интересное, по, по, по, ну, по дате рождения, да? Я знаю, для кого-то неделю приятно. Вот, Какие-то приятности обязаны в вашу жизнь быть а по каким-либо причинам. Но по причинам больше, скорее, каким-то юридическим, поэтому, дорогие мои, возможно, просто именно в этот день будет течение обстоятельств, что вас как-то чем-то подарит, либо чем-то одарит, либо у вас что-то все будет. Прям очень хороший день, но он быть обязан почему-то хорошим, прям обязан. Поэтому давайте дальше, дальше, дальше, дальше. У нас звезда, двойка кубков, королева мечи. давайте после королевы. Ой, здесь великолепно все будет происходить, прям великолепно все будет получаться, все будет получаться, как я хочу, все будет получаться, как кто-то захотел и как кто-то что-то делает, прям а в этот день вы, возможно, кстати, будете именно в том месте и в то время и когда надо, то есть, возможно скидки, либо какие-то продажи вырастут, либо еще что-то, но прям что-то прям хорошо, прям в этот день, вот сердце будет радоваться и не нарадоваться, прям очень сильно классный день в этот день, да. И, давай дальше. М -м, далее рыцарь. О, да, ля, рыцарь. Кто-то здесь потратится, знатно. Какой-то мужчина либо на мужчину, либо сам мужчина, либо мужчина на кого-то. Поэтому здесь больше энергичный день, похожий как у светлых вариантов, но немножко со, со смену какой-то позиции. У, у других он раньше. у Здесь у вас немножко позже начнется. Какая-то прям ядерная смесь и помесь вы будете. Возможно, вы будете очень сильно усердно работать, усердно будете все делать, будете вперед всех скакать при этом здесь возможно вы будете немножко переусердствовать с кем-то вы можете кого-то обидеть и кого-то задеть возможно вы будете сверх а, с, чересчур строги ко всем то есть здесь возможно также к, здесь потребуется какая-то оплата либо а, как-то распрощаться надо с денежкой Будет кому-то здесь. Поэтому давайте дальше. Под выходные, либо рядом с выходными, десятка, тройка и умеренность. Умеренность и тройка. То есть. В принципе, день достаточно тяжелый. Возможно, какие-то испытания, возможно, какое-то внутреннее несогласие с чем-либо. Но как-то вот здесь немножечко со скрипом, возможно, вы как проснетесь, вот как, как знаешь... Про... Уснул устал и проснулся устал. Здесь тоже может быть. Возможно, какой-то вы будете... Здесь может пройти хорошо день, только при условии, если вы будете соблюдать... Умеренность, то есть умеренно все делать в этот день, и более-менее вы справитесь с этим днем. Но просто я заранее вам как-то вот это говорю, если что, поспокойнее, все везде успейте, не переживайте, просто день немножечко изношенный, и он может быть связан с новыми какими-то вашими ожиданиями, потребностями. То есть вы что-то новое захотите и будете прикладывать, прикладывать к этому усилия. В принципе, неплохой. Давайте дальше. Далее, под конец вообще. восьмерка Пентакли, девятка Жезлов и двойка Жезлов. вас, видать, вообще не... Вы не переста, и вы ничто не, не устаете у меня э, на выходных работать либо чем-то заниматься? Что у вас, вот я не знаю, вас подвигает на это? Но здесь у кого-то будет реальная работа, у кого кто-то будет просто париться по, по какому-либо поводу, что надо выкарабкиваться из, из какой-то своей ситуации. Возможно, вы будете париться по поводу вашего здоровья в принципе. Это тоже возможно, но я бы не сказала, что все. Здесь вот как-то неустанно на выходных вы будете чем-то заниматься, работать, либо думать, как работать надо. То есть какой-то некий труд все равно будет на выходных а, присутствовать у вас на следующей неделе. Возможно, вы просто будете продумывать что-то очень сильно глобальное, серьезное. И это займет очень много сил. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то. Так, давайте угнали далее. Я сейчас все всем, всем, это, все, все всем объясню. Я вижу вопрос. Давайте дальше. А здравствуйте, кто выбрал темную свечку. темную свечку. Здравствуйте всем. темную свечку. Гляделка на недельку с 5 по 11 октября. С 5, с 5 по 11 октября. Гляделочка в вашу недельку. Что у вас какая-то смешание? Второе. Второе, смотрите. Очень. Два четвёртая. Два пятая. Шестое. И, и седьмое. Седьмое прям вот. Так, ну вот здесь она из ряда немножко вон. Не похоже вообще... Ой, как. Ой, ой ой ой ой ой Интересно. Давай вверх. Я это не буду тогда день смотреть. У вас один день будет пропуск. У вас на одном дне у вас верховная жильца выпала по этому пропуску. Ладно, давайте дальше. Сначала давайте начнем. Сила, дурак, семерка мечей. Здесь больше, здесь больше, здесь больше Здесь больше творческого, кстати, очень сильно Творческих идей, творческого вдохновения Очень дохренище, я бы сказал Это не особо способствует этим картам Но по семерке мечей это не всегда обман, если что Правда, это на полном серьезе не всегда обман Особенно с силой немножко не так. Я думаю, что здесь больше будет какой-то творческой момента, жилки. Возможно, как-то захочется справиться с какой-то идеей, мыслью. Возможно, какие-то мысли фикс вас будут донимать, что вы захотите с ними как-то справиться. Здесь будет такая, знаешь, энергия «я хочу справиться с...», -с, -с моей какой-то проблемы, либо с чем-то именно в этот день, и я с этим справлюсь. Здесь очень сильно пахнет решим, решительностью и новым каким-то подходом либо к своей жизни, либо к проблеме, либо к м, то, что у вас занимает очень большое количество времени. Вот. Но вот здесь какая-то такая, здесь работа прям очень сильная, именно, возможно, над собой у кого-то, то есть кто-то с чем-то прям «я не хочу быть так, я хочу иначе». Здесь вот какое-то внутреннее распределение энергии и нахождение всяких ресурсов для решения проблем любого типа. Возможно, какой-то задачи. Не всегда проблема, возможно, это просто задача. Поэтому очень хороший, в принципе, день благоприятно. Я бы не сказала, что здесь поэтому обманы. Если хотите, если верите, иногда, что семерка мечей это обман, ну бывает такой обман, но она должна быть в сочетании с картами, а не просто. Вот так. Поэтому остригать всяких обманов. Хоть так, это вот если кто так вот... Кто никто не верит моим словам, я бы здесь тогда так сказала. Окей, давай дальше. Маг, пятерка и м -м, королева Пентакли. Ну вот с чем-то, с чем-то не совладать. Вроде вы такая гениальная, либо гениальная, но вот с чем-то здесь какая-то бедень. Возможно, здесь как-то осознавание, либо горькое осознавание по поводу семьи, либо немножечко будет как-то тормошить ваши финансы, либо какие-то вклады, либо вложения, либо квартиры. Вот здесь думать о, о чем-то глобальном будете, не особо с чем-то справляться. Возможно, какие-то ваши действия привели к чьим-то другим слезам, то есть немножечко вот здесь какой-то такой момент, вы вроде бы все и сделали. Но есть какая-то вещь, либо кто-то будет очень сильно расстроен, либо вы можете кого-то расстроить, либо вас могут расстроить. Но здесь связано с женщиной, связано это все с квартирами, дачами, недвижимостью, с семейными взаимоотношениями. Ну что-то вот где-то, вроде все везде пострела, вот здесь вот какой-то пролет. Здесь может такое быть. День неплохой, но достаточно такой. Достаточно либо рядом с вами кто-то будет плакать, либо кто-то рядом с вами кто-то огорчится по поводу денег, либо, возможно, своих каких-то вложений, либо своей семьи. То есть вот здесь, возможно, просто кто-то рядом с вами будет говорить о своей семье. Не, не обязательно, что это вы, возможно, рядом с вами. Но вот здесь больше так. Давайте дальше. Но это там женщина больше, я бы сказала, либо женщина связана. Дальше десятка, двойка и семерка. Здесь опять какие-то семейные взаимоотношения, но здесь, я бы сказала, день сам по себе неплох. Но здесь чье-то мнение очень сильно будет важно. Что-то будете мудрить, что-то будете с чего-то, с чем-то будете не мириться и что-то будете не принимать. Возможно, это касаемо семьи, либо семейных взаимоотношений, либо быта в жизни либо ваших эмоций э, в том, где вы пребываете и кого вы считаете своей семьей. Где-то вот здесь вы будете как-то свои границы немножечко, я бы сказала, даже сдерживать. Поэтому, возможно, вы просто будете, не будете очень много говорить в этот день. Ну, какой-то такой день вроде и приятный, вроде и хороший, но есть какие-то заморочи. И здесь постоянно есть, причем заморочи почему-то на этой неделе. Окей. Ну, а дальше. дальше у нас Смертушка, Десятка и Восьмерка. Возможно, либо не ш... возможно, схватит какой-то кондратий. Надеюсь, ничего дурного не случится. Возможно, переоцен... переоценка ценностей. Либо переосознание всей жизни на свете. Возможно, какие-то случаи, которые могут привести вас немножко в катаклизм и, катал... и какой-то коллапс. Поэтому, дорогие мои, немножко он будет тяжеловат в моральном плане, не исключая, за... не исключая физику. Ну, что-то какая-то переоценка ценностей может идти Возможно, что-то подойдет к концу, раньше того времени, которое вы рассчитывали Возможно, у кого-то что-то потребуется раньше То есть, дорогие мои, ну, здесь я, я надеюсь, вы все со всеми справляетесь в своей жизни Но вот здесь как-то, вот, как -то вот, как-то возможно, потормошат сильно в этот день Далее у вас Верховная Жрица, я бы сказала, день больше связан с интуицией, знаниями, с прозрением, с набранием опыта, хоть какого-никакого. Ну, Больше опыта здесь не пахнет обычно, ну, просто какие-то знания. Возможно, этот день будет полностью э, как вы захотите. То есть здесь день больше может иметь в виду как... Вы получите какие-то знания, либо я бы сказала, что этот день именно какой-то вашей власти. То есть здесь, то есть на ваш выбор, как он пройдет. Карты здесь ничего не могут особо сказать. Это тоже я бы сказала, потому что для меня, верховный житель, иногда бывают стоп-карты, чтобы дальше не стоит смотреть, дальше не надо. Вот смотри, забей. Вот я бы сказала, либо забей для меня, но для вас он больше, как вы его проведете, это все в вашей власти. Вот все карты в руки вам. Либо касаемо знаний, интуиции, либо будете работать с интуицией, знаниями какими-то внутренними. Может, что-то будете просто постигать и чему-то будете учиться на уму. Возможно, на опыте. Почему бы, собственно, нет, что-то постигнуть. А почему бы, почему бы, собственно, не опыт? Все-таки у нас тут гранат же существует. Ну ладно, давайте далее. Объясню попозже, если вспомню, почему гранат, почему я так сказала. Окей, а далее на выходных, либо ближе к выходным будет подведение каких-то неких итогов а, не зря старались кто-то кто-то возможно не зря старается а, возможно кто-то немножечко будет угрюм немножечко будет угрюм в этот день но в принципе неплохой день но будете как-то вот это вся неделя у вас переоценка ценностей идет, что изо дня в день. Вы переоценивать то и это, то, то будете, то и это. Э, как, как, как бухгалтер, вы знаешь, подсчет практически каждый день, убытков, прибыли и тому подобное. И вот на выходных это тоже может касаться. Но здесь на выходных более-менее прям приятный день. Возможно, ваши решения приведут к каким-то очень сильно классным последствиям. Возможно, какое-то признание какого-то человека вас за ваши заслуги, тоже может, кстати, здесь идти. Давайте дальше. Давайте дальше. Вкусненько как-то. Прям а, двоечка, пентакли, десятка жезлов и колесни. Колесо фортуна. Давай колесо. Вот, вот колесо и далее. Прям вот карту и вот сюда. И вот я так и думала, что и вот это еще. И вот еще вот это и вот вот чтобы, чтобы, чтобы, да. Ой, возможно, вы для себя что-то будете попробовать. Также здесь, как и в прошлое, на прошлых неделях у других, здесь может быть, что вы будете все успевать. Возможно, такой будет шебутной день, что вам надо успеть на то и все, и ответить и тому и всему, и написать там и сям. Возможно, какое-то проведение с какими-то детьми время, либо с внуками, либо также э, вы будете как-то с чем-то возиться, но при этом вы будете очень много везде все делать. То есть этот день более на, насыщенный, но именно своими делами, что вы должны все успеть, все урегулировать. Вот здесь поскакать, и вот здесь вот, вот, вот здесь вот сделать, вот здесь посмеяться. То есть вас, возможно, как-то будет разрывать. Ну именно разрывать дела, но не вы сами разрываться будете. Поэтому здесь больше я все успею, я все смогу, но будет очень тяжело. Поэтому вот здесь немножечко будет тяжелые выходные, но здесь какая-то немножко нервотрепка просто будет. И, возможно, вы что-то будете готовить на следующую неделю. Возможно, что-то новое, либо новые проекты, новую не за одежду, либо, может, какие-то свои дела, но на следующую неделю как будто вы что-то будете делать. Ну, как вот, знаешь, Типа, сделала на следующую неделю, может, работу, может, может котлетки <сёк> и тому подобное. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, какой-то интересный такой день. Поэтому спасибо вам. 4 а, свечки. А, спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Ж ставьте лайки, комментируйте, ставьте все уведомления, чтобы э, не пропустили ни одно видео. Поэтому желаю вам всего самого лучшего. Приходите на бусты и становитесь спонсором. Всего вам самого лучшего и пока-пока.